Со смирением в Грузии проходит последнее приготовление к Пасхе. Хозяйки между собой делятся секретами правильного красящего раствора для яиц. Чаще всего для этого используют корди лекарственного растения морены. Рецепт узнал Михаил Рбакидзе. До захода солнца яйца должны быть покрашены, отполированы и красиво разложены на траве. У уличных торговцев на прилавках есть и химия, и природные красители. Это эндром. Корнем, которые откапывают высоко в горах, много веков назад красили льняные ткани и пасхальные яйца. Лично я не признаю окраску во все цвета радуги. Яйца должны быть темно-гранатового цвета. А для этого лучшее средство – наше Эндро. Мастер-класс от шеф-повара Нино Панджакидзе для самых маленьких. Многие ребята впервые наблюдают за процессом своими глазами. А вот начинающего кулинара Георгия Харшеладзе интересуют пропорции. Сколько надо Эндро, чтобы покрасить яйца? Приблизительно 100 грамм. Его хватит на 10-15 яиц. Корень нено измельчает молоточком, затем смешивает с луковой шелухой. Для того чтобы краска лучше держалась, в кастрюлю нужно добавить немного соли и упсуса. Наши бабушки умудрялись переносить орнамент на яйца таким простейшим методом. Накладывали зелень и обматывали чулочком, завязывали туго в узелок и клали так в кастрюльку. Когда яйца и природные красители в кастрюле, ее ставят на огонь. Пока яйца томились на плите, юные непоседы разбежались. А ведь остался лишь последний штрих. Смазать яйца тряпочкой, пропитанной растительным маслом, чтобы блестели. Михаил Рубакидзе, и Самадашвили, МИР24. У такого способа есть только один минус. Отмыть кастрюлю после использования марены практически невозможно.